Малина, какие ты хочешь сегодня сказки из вариантов послушать? «Добрый взломщик», «Ворона, вызывающая бури, вторая сказка. И третья — «Побеждающий шахматист». Какую ты хочешь сказку из выбора? «Добрый взломщик». И у нас будет сегодня сказка «Добрый взломщик». Угу. И начиналось все у нас с подъездов. Заходит взломщик и следит... Чтобы у всех в домах были двери закрыты. Проверяет первый двор, непорядок, дверь открыта. Смотрит, а там все люди смотрят телевизор и не подозревают, что может в это время злой взломщик под ним и забрать все добро их. И сидят, смотрит телевизор. Но он да взломщик. Он же не будет говорить, друзья, у вас открыта дверь. Он, как добрый взломщик, закроет их двери. И пойдет дальше, смотрит. Вторая дверь закрыта, третья закрыта, четвертая открыта. Они, наверное, думают, что их никто не ограбит. Но я закрою-то на ключик дверь. Уже когда он полдома бегал, увидел открытая дверь. А этот человек открыл дверь и пошел мусор выбрасывать. Он-то не думает, что его могут ограбить. И на пару секунд он открытую дверь оставил. И добрый взломщик, конечно, закрыл на ключ эту дверь. И смотрит человек. Как ему попасть домой? Я же открыто оставлял свою квартиру. Почему она закрыта стала? У меня ключей нет, чтобы открыть. Что делать? Захлопнулся у меня. А добрый взломщик всегда помогал людям, даже тем, которые забывали закрыть свою квартиру, когда выходили из дома. И он-то знал, что у них всегда ключик найдется или отмычка. И поэтому он пошел в следующий дом, прошел он все дома, а через три дня этого взломщика поймали. Эта бабушка поймала, когда он закрывал ее квартиру. Говорит, эх, шустрый, мою квартиру закрываешь, а я тут как тут, тебя уже ловлю. Безломчик говорит, не, не надо, я же добрый взломщик, знаем добрый взломщик. Закрывает квартиры чужие. Свою закрыть, наверное, не позабыл. Не забыл закрыть свою квартиру, не забыл. Покажи, где твоя квартира. Вот. Ага, а у меня отмычка есть. И бабушка открывает Говорит, знаю, я злой взломщик. И она открыла дверь доброго взломщика, забрала его все ценности. Говорит, пока-пока, добрый взломщик. Закрыла его дверь. Говорит, я как ты, закрываю дверь твою. Побежала она к себе домой и говорит, ну вот, сегодня хорошо я поработала. Как всегда, ограбила доброго взломщика. И теперь буду жить счастливо. Ведь добрый взломщик никогда не Придет ко мне. И добрый взломщик говорит, какой я добрый. Сейчас бабушку ограблю. Открывает дверь злого взломщика и говорит: Бабушка, вам газету занесли. Говорит, добрый взломщик, ты же не можешь меня ограбить? Значит, ты газету принес. Ну давай, газету берет взломщик отбирает у бабушки ключи от квартиры, быстро делает копию, говорит, вот, берите газеты, газеты, бабушка уходит, говорит, хорошая газета. Правда, на газете написано, вы, бабушка, попались, это не газета, а это отмычка. И бабушка говорит, чего-чего, и на обратной стороне написано, готовьтесь, я вас ограблю, добрый взломщик, подпись. Это, это что за шутки такие? Я же злой взломщик, а не добрый взломщик. Вышла одна из квартиры, думает, наверное, добрый взломщик пошутил так. Пока она на, подъ... на ступеньке подъезда сидела, думала: кто же это мог написать? Не добрый же взломщик, а добрый взломщик, и тем временем все ее добро уносил. Прям за спиной проходил с ее добром всем. Смотрит, говорит: Пока, бабушка, она поворачивается смотрит. Эй, куда мои коробки-то мой телевизор даже смог за один раз, и мой диван унести. Ты всю мою квартиру вынес. Так и было. Даже стена не... побоялся взять ее. Взял стену, погрузил на свои мускулистые плечи и понес. Б... Приходит бабушка смотрит. Ни пола у нее нету, ни потолка нету, ни стен нету. У нее дырка большая вместо дома. Даже дверь. Говорит, подожди, бабушка, я докончил свое дело. Взял, забрал ее дверь и смотрит. У меня даже двери нету. Уносит себе. О, теперь у меня две двери. Взломщик смотрит. Теперь у меня два дома, и бабушка говорит, как быть добрым взломщиком? Это хорошее занятие, быть добрым взломщиком, может и я стану? И она как добрая взломщица забрала его квартиру. И получилось так, что они обменялись квартирами. И так жила бабушка в своей квартире, то есть не в своей, и он не в своей, в своей. Добрые взломщики всегда боролись между собой и всегда радовались жизни. Давай, бабушка, я тебе закрою дверь. Не надо, добрый взломщик, сейчас я тебя закрою. И обменялись они любезность тебе и жили так, в взломщики. И только другим было весело, что одна их радовала, другой закрывал их. А другой с мусором. Почему все время моя дверь закрывается? Я на секунду вышел мусор. Не может дверь захлопаться все время. А добрый разламчик говорит: это непорядок. Злой взломщик сейчас все украдет у тебя человечек. И закрывает его дверь, и он не может домой попасть. И он тапком бьет дверь. Откройся дверь! Я знаю волшебное слово. Дверь откройся, Сезам откройся, и та по, по тапкам бьет по ключу. И говорит, о, ключик и записка от доброго взломщика. Открывай, добрый человек, я же добрый взломщик. И так все жили. Понравилась, Полин, тебе сказка? Да. Хочешь, тебе доброго взломщика пошлем? Не надо. А злого? Не надо. Привет, Полина, я злой взломщица. У тебя есть что украсть? Нет, у меня богатств нет. А я добрый взломщик взлома. тебя спрашивает. Полин, а у тебя есть открытая дверь? Нету. Все закрытые двери. Все. Сейчас проиграем. О, у тебя к туалету дверь открыта. Сейчас исправим замок, установим. Ага. Все. Теперь в туалет уже никто не зайдет. Я добрый взломщик. Пока, Полина. Печалька. Я злобный злобчик. Все, сломал замок. Всегда в туалет ходи. Thank you. Итак, сказка закончилась. Понравилась, Полина? Да.